Значит, если, если вы однажды окажетесь в Сталине, то обязательно какой-то момент постарайтесь убежать из старого города и оказаться вот в этом абсолютно знаковом местечке со своей атмосферой и, конечно, со своими звуками. Сейчас все покажу, все сами услышите. Район называется Тилисский. Здесь настоящий креативный городок. Я нашел байк-студию, мобильную радиостанцию, рынок, целую ресторанную улицу и кучу всего еще. Каждая стена, каждый маленький или большой арт-объект здесь рассказывает о том, как гуляла тут, понимаете, фантазия художников. Ну, конечно, вон, какая площадь, какой простор. Вся эта красота не ради выпендрежа перед туристами, а ради удовольствия, расслабления и умиротворение. Ради духа свободы, которым дышит каждый кирпичик в стенах бывшего заброшенного депо. Сейчас посмотрим, как должен выглядеть барбершоп. Это такой спойлер был. Ну, а я пошел на звук с пользой и набрел на барбершопный голос. Даю голову на пострижение ради этих новых нот. Но не без удовольствия. Нож, ножницы, триммер, фен, все записано.